Будь сейчас очень внимателен, речь пойдет про деньги, про твои деньги. Итак, с тобой Артем Клюшков, и сейчас я хочу тебе показать а, и рассказать историю а, того, как я вышел на большие доходы. Вот сейчас ты видишь 20 тысяч рублей, это за сегодня. Вот он. А, и вообще, как это произошло, какие инсайты я словил. Что тебе от этого, то есть, как ты можешь на этом заработать, то есть, вот про это пойдет речь в этом видео. Итак, давай начинать. Смотри, давай сначала покажу тебе результаты. Как видишь, за сегодня 20 тысяч рублей уже я заработал, вот в оплату пришли. На 95 тысяч оформленных счетов общий баланс на данный момент у меня 119 тысяч 156 рублей. Вот ты видишь здесь вверху справа. Итак, давай посмотрим, сколько я заработал за вчера. За вчера мой доход составил в оплаты 41 920 рублей. Всего заказов было оформлено на 142 880 рублей. Вот эти счета, которые частично оплачены, они, получается, сюда перетекают, когда полностью оплачиваются. А баланс, он формируется вообще со всех источников. А поэтому вот здесь те деньги, которые я сейчас еще не вывел кстати по выводу выводить можно максимально быстро там в течение одного-двух дней то есть деньги приходят там к тебе на яндекс на э, какую-то карту там альфа-банк сбербанк тинькофф то есть как тебе удобно такой э, реквизиты ставишь и тебе делается выплата давай сейчас еще посмотрим э, фильтры сейчас нажму сбросить фильтр то есть, зачем я тебе сейчас все это показываю? Чтобы ты понял, что система работает. И она сможет работать на тебя и приносить тебе деньги. То есть, я сейчас ее а, тестирую уже несколько дней. И вот за несколько дней я получил такие результаты. А, давай я тебе покажу конкретно, с какого числа я начал все это дело тестировать. А, это было, по-моему, 29 мая. Давай укажем. И вот давай по сегодняшнее число, по седьмое число. И здесь выберу оплачено. Нажму применить фильтр. Как видишь, вот 131 тысяча рублей. Итак, еще раз слушайся. Я заработал 131 тысячу 200 рублей. И это еще не все деньги, которые я, я получил. То есть есть там еще один... А, Источник дохода такой секретный. И, кстати, про этот секретный источник дохода я расскажу тебе на вебинаре, который я скоро проведу. Поэтому смотри это видео полностью, ты узнаешь, как на него попасть. И там я заработал еще где-то около 20 тысяч рублей. То есть в итоге получается, если мы складываем 131 тысячу. 131 тысячу. Так, правильно написал, да, 130. 1000 плюс где-то 20 тысяч рублей это вот 150 тысяч я заработал да то есть 151 1000 то есть 151 тысяча 2 округлим 150 тысяч где-то за 10 дней это в средний мой доход дневной 15 тысяч рублей в сутки то есть 15 тысяч рублей в сутки и это совершенно новый источник дохода который я подключил с нуля, то есть я не имел раньше этой системы, да, да, да, речь идет именно про систему, то есть я значит, получил эту систему, мне ее настроили, то есть я сам не вникал, как ее настраивать, и в этом прелесть. Вообще, давайте я расскажу историю, как я узнал про эту систему. Я приехал в Питер на конференцию по бизнесу, три дня у нас был пол, ну, плотный такой интенсив. И у меня здесь живет друг. И после интенсива я решил заехать в гости. Я заехал в гости к другу. Мы сидим, общаемся с ним. Заехал я к нему в офис. И, и общаясь с ним, я постоянно отвлекаюсь на смс, которые приходят к нему. У него лежит рядом телефон и постоянно эти смс пиликают. Я ему говорю, слушай, это тебя не отвлекает? "Ну Потому что меня отвлекает. А смс реально там идут там каждые 5 минут, 10. Ну, то есть вот в течение 10 минут придет как минимум там несколько смс. Вот это все дилин, дилин, дилин, дилин, дилин, делин. Я говорю, слушай, выключи, пожалуйста, меня это реально сильно отвлекает. Он говорит, так ты посмотри, что там за смс-ки-то приходит. Я, значит, открываю, значит, его телефон, но мне показывает разрешает посмотреть. Я смотрю, там идут начисления денег. То есть... 5000 рублей, там там другие ценники идут, идут. Я такой, это что, говорю, типа все твое, он говорит, да. И знаешь, какой я ему вопрос задал следом? А как мне можно так сделать? Он говорит, не вопрос. И показывает мне специальную систему в интернете. Там это определенная серия сайтов и так далее. То есть, ну, это такая система, короче, которая ему приносит деньги. И он говорит, если хочешь, можем тебе настроить. Как ты думаешь, э, какой ответ я дал? <смех> Конечно, я сказал, я хочу, я хочу, чтобы вы мне настроили эту систему. А я устал уже после бизнес-конференции, я говорю, я только пойду посплю, а вы там сделайте э, за меня все. Вот. Он говорит, ну все, окей, иди там, спи, э, я вот днем пошел спать. К вечеру просыпаюсь, система уже э, была готова. Э, и я там сделал еще один следующий шаг, и что за следующий шаг, опять же, я расскажу на специальном вебинаре, который я скоро проведу с этим другом. Да, вы узнаете, что это за человек, кто это за человек, он ответит на все вопросы, на мои вопросы, на ваши, да, которые вы мне зададите, то есть я буду, по сути, спрашивать у него через вас, а он будет отвечать и ты узнаешь, как тебе можно подключить похожую систему и выходить на похожие результаты, то есть зарабатывать деньги из интернета в автоматическом режиме. Почему я решил записать это видео? Потому что я знаю, что среди... Моих друзей, среди моих подписчиков, среди моих клиентов есть люди, которые тоже хотят больше зарабатывать и тоже хотят подключать новые источники дохода, новые автоматические системы. И поэтому я решил записать и поделиться э, с тобой в том числе этими результатами и сказать тебе, что нужно делать, да, куда прийти, чтобы узнать, что это за система. Что еще мне нравится в этой системе? Это то, что она максимально автоматическая я реально там хожу, гуляю по городу, по Питеру, там вот вчера мы ходили в музей со своей женой, позавчера мы ходили в кино, там или три дня назад. Ну, короче, мы ходим и занимаемся там другими делами, не связанными напрямую с бизнесом. Просто ходим, развлекаемся, отдыхаем и так далее. А деньги продолжают поступать. И теперь мне тоже приходят вот эти смс-ки ко мне на телефон, и даже когда я сплю, то есть я утром просыпаюсь, у меня телефон стоит на бесшумном режиме, и потом там, в определенное время он начинает пиликать, там с 10 часов, по-моему, по Москве, он начинает пиликать, я говорю, что такое, открываю телефон, смотрю, у меня там новые платежи пришли. Это реально магия, вот реально это магия, это очень круто. И ты начинаешь себя чувствовать еще счастливее, потому что деньги идут даже когда ты спишь, причем хорошие платежи причем выводить можно максимально быстро в течение суток двое похоже на сказку да сложно в это поверить особенно если ты с этим не сталкивался я тебя прекрасно понимаю потому что даже я уже зарабатывая деньги там в интернете больше 7 лет для меня это то показалось сказкой потому что это реально очень просто то есть не надо никакие запуски делать и много чего еще. Ты просто фокусируешься потом на одном действии. И что-то за действие я тебе покажу на вебинаре, расскажу про него. Вот, поэтому приходи обязательно. И все. То есть и фокусироваться на этом действии достаточно один час в неделю там, или в день. Все, все зависит от того, насколько ты подготовлен, да, и насколько ты а, можешь выделить на это время. Вот так скажем. А, я уделяю сейчас где-то один час времени в день на это. И вот на этом одном действии фокусируюсь. И мне это приносит вот такие результаты. Что это за действие? что за система, что за человек, Вот который друг все это мне рассказал. Все ты это узнаешь на специальном вебинаре. И э, вебинар будет бесплатный, успей на него прийти, пока он бесплатный. Я не знаю, сколько раз мы будем его проводить, э, поэтому точно постарайся прийти. Вот в то время, которое ты здесь сейчас найдешь. То есть здесь будет где-нибудь, скорее всего, ссылочка, форма, не знаю, что там мы прикрутим, чтобы ты мог записаться в этот вебинар и показать нам, что он тебе действительно нужен, и ты хочешь узнать, что это за система, которая реально будет приносить деньги автоматически. Короче, вот такая история, я думаю, она тебе понравилась. Мне она точно нравится, потому что... Каждый день зарабатывать по несколько десятков тысяч рублей. Это очень приятно. И я желаю тебе таких же результатов. Но сделать самому такую систему очень сложно. А если ты до этого ее не делал, то это невозможно. То есть в любом случае тебе нужно от кого-то узнать эту информацию. Потому что так вот она тебе на голову не свалится сам ты это не изобретешь потому что здесь нужен и опыт и предыдущие знания в бизнесе там как зарабатывать деньги в интернете и специальные инструменты нужны онлайн сервисы то есть это совокупность э, всех вот этих элементов она и дает вот эти результаты и об этой совокупности вот об этих элементах э, мы тебе и расскажем на этом бесплатном вебинаре э, который Будет тебе бесплатно доступен, и в этом для тебя хорошая новость. И ты узнаешь абсолютно все нюансы, задашь все вопросы и получишь исключительно все ответы. Рад был поделиться с тобой этим видео. Мне очень действительно приятно а, рассказывать тебе про инструмент, который изменит твою жизнь. Потому что когда ты понимаешь, что тебе в ближайший месяц придет несколько сотен тысяч рублей, не напрягаясь, ты можешь их потратить на свои путешествия, на новые вещи, на близких, любимых лю людей, то ты начинаешь чувствовать себя реально еще лучше. Ты начинаешь чувствовать вот эту свободу, то, что у тебя появляются новые источники дохода. И вот эта система, про которую сейчас я тебе рассказываю, она реально сейчас уже превратилась в дополнительный, такой хороший, солидный источник дохода, максимально автоматизированный проверены. Это сказка. Это реально сказка. Я хочу, чтобы ты в нее поверил, как это сделал я. Потому что, как только ты начинаешь верить в сказки, сказка начинает превращаться в быль. Встретимся на вебинаре. Обязательно приходи, не упусти возможность поменять свою жизнь и получить все готовое для того, чтобы начать создавать большой ручей денег в свои карманы. Ты молодец. Я жду тебя на вебинаре. Удачи. Вписывайся обязательно на вебинар.